Где-то около 4-6% всех беременностей так называемая многоплодная беременность. И большинство, 90-95% многоплодных беременностей это Пять 5% тройней и беременности как бы более высокого порядка. О них говорить сложно, поскольку это редкое, редкое явление. Что касается двоин, то в происхождении двоин имеет несомненное значение наследственность. Если кто-то из родителей из двойни, то гораздо больший шанс забеременеть двойней. Второй риск-фактор – это использование определенных лекарств, которые усиливают овуляцию, например, кломет, который увеличивает шансы многоплодной беременности. Двойни бывают разные. И основной принцип, как мы классифицируем многоплодную беременность, это как бы благоприятные двойни и менее благоприятные. Все зависит от того, находится ли каждый из будущих детей в своем собственном амниотической, амниотической мешке, или они делят амниотический мешок. Если они находятся в общем мешке, то это гораздо более рискованная ситуация. В любом случае двойни всегда требуют пристального врачебного наблюдения. Но самое интересное, что миф, что все двойни обязательно требуют кесарево сечения, это, это абсолютно неверно. Я рожал и продолжаю рожать двоен нормальным естественным путем. В том случае, если оба находятся в головном предвижении, то есть если обе головы внизу и не на одном, как бы на одном уровне, потому что если одна голова и другая голова плода находятся на одном уровне, то они могут заклинить непосредственно в процессе родов, и это достаточно опасная ситуация, но если одна голова лежит ниже, другая чуть выше, Каждый ребенок находится в своем собственном мешке и нет никаких противопоказаний для нормальных родов. И женщина хочет попробовать родить сама, я не вижу никаких проблем.